И те события, которые происходили в эти 40 дней. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. 40 дней, которые Константин провел в войне, в своем доме, в своей квартире, выявили одну простую истину, с которой он поделился с нами. Это то, что все под Богом. Он молился Богам, и его дом не тронули. Он остался жив, здоров, не поцарапан. Единственное, что... Побита машина, побит гараж. Но самое интересное, в решето стена была та, на которой ничего не было. А в стране, куда не попали осколки, находились те колеса, на которых он вернулся из Мариуполя к нам. Его пересказ напитан болью. Болью за то, что происходит. И те события, которые происходили в Мариуполе вот в эти последние 40 дней, которые он там был, пребывал, показали следующее, что люди относятся друг к другу с добром, организуется дом, люди, которые в нем живут, они помогают старикам. Света нет, воды нет, только надо идти куда-то на колоночку, топлива нет, на кострах готовится еда. И вот это все объединяет людей и проявляет их лучшие человеческие качества. Издание «Военное обозрение», в котором рассказывал офицер, воевавший, о боевых действиях внутри города. И он говорил, что любая зачистка связана с тем, что живых жителей практически не остается. И в этом вся сложность специальной военной операции, когда люди, то есть военные, входят в город, а на этажах, в домах, в подвалах, на высотках сидят снайперы. И зачистка происходит так, вот как военный, говорит, сначала бросается в квартиру граната, потом заходят уже военнослужащие. Константин говорит, что этого не было. Во всяком случае, в их доме и рядом стоящие люди рассказывали, что наши солдаты спрашивают сначала, живы? Есть кто живой? Отвечают, тогда их выводят. И вот таким образом... Происходит зачистка и, так скажем, обследование всех домов. Там, где он находился и там, где проводились военные действия. Хочется еще раз сказать о том, что в разговорах с военными, вот разговор с чеченским военным. Он говорит, ты же молодой, не, не страшно тебе воевать? Он говорит, ну видно уже повоевавший парень, молодой, но повоевавший. Тот говорит, спокойно, на все воля Аллаха. Если погибать, значит погибать. И это было сказано очень спокойно. То же самое передает Константин, который уверен в том, что на все воля богов. И вот эта вера в бога, в богов, позволила ему с уверенностью выжить, сохранить честь и достоинство в эти 40 дней. Очень много сюжетов показывали о том, что не давали боевики подразделения Азова и прочих националистических батальонов не давали выводить и выходить из города, выезжать мирным жителям. Да, подтверждает, что стреляли. Так вот то, что мы показали осколок мины. Интересное размышление у Кости были. Вот свист мины слышен, когда она летит, и ее слышно. И все понимают, что если она свистит, эта мина не в тебя летит, а где-то рядом. А та, которая к тебе прилетает, ее свиста не слышно. И слава богу, Кости в этот момент не попал под ту, которую не слышно. Вот вы увидите на фотографии белые ленточки или веревочки, которые привязаны к дверным ручкам на машине. Это говорит о том, что обязательно их надо было привязывать или расстреливают без суда и следствия, если на них нет. То есть это беженцы. А в других случаях другие познавательные знаки используются. И вот вы увидите, насколько машина покоцана осколками, но она стояла во дворе. Конечно, очень много побитых машин, то есть изрешеченных пулями и осколками. Ну, в основном осколки. Кстати говоря, хочу напомнить. Было исследование такое, американцами сделано, что во время войны Великой Отечественной на каждого убитого было потрачено 2 тонны железа. Вот вы видели осколок, да, Еще раз могу его показать. Вот таких осколков, чтобы одного человека убить Великую Отечественную войну, надо было потратить 2000 килограммов. Представляете себе? Расскажем о том, что происходит на границе. Вот. По пересказу кости две недели они стояли в очереди и прошли через фильтрацию и конечно донецкие ребята очень нервно реагируют на все слова и любое слово это у них вызывает раздражение и понятно что нужно проверять и проверяли и проверяют и неделю проверяют и документы и вообще все там на теле и машине все проверяет очень досконально но тем не менее вот на такой машине удалось кости про выехать и проехать те же тысячу километров до нас несмотря на то что вот в таком монастыре добраться до места естественный стресс вот на второй день как он приехал от, как, он говорит, как отходняк потому что нервное напряжение чрезвычайное и заметьте это не у тех людей, кто воевал. А представляете себе, кто воевал, кто убивал, кто стрелял, какое психологическое состояние у ребят этих. Я вспоминаю рассказы Борис Константиновича Ратникова, проведшего три года в Афганистане, где воевали, стреляли жестко. И с именем Бога только все офицеры шли. Вы можете увидеть в наших сюжетах наше интервью с ним, когда он рассказывал, что только с Божьей милостью, помощью Божьей ребята шли в бой. И как он сказал, что «Слава Богу, на моих руках нет крови». Главное, что мы можем из этого вынести из всего, на все воля Божья и наша воля. И главное, не озлобиться, не очерстветь душой, не озлобиться на мир, не быть агрессивным. Потому что это разрушает душу. И сохранить в себе тепло. Надо жить сказал Костя. У него есть, несмотря на то, что он уже дядька пожилой к пенсионному возрасту, но тем не менее стремление жить, стремление созидать у него сохраняется. И вера самая главная вера вот я всем вам пожелаю, чтобы в душе не накапливалась вот та агрессия осуждение кого-либо, нужно в себе копить любовь, тепло и добро. И только этим мы выживем в сегодняшнее непростое время. Подписывайтесь на наш канал. Всего хорошего. До новых встреч.